И снова всем привет, с вами канал МастерПро и сегодня у нас на обзоре фильтра для очистки воды. В данном видео мы будем рассматривать картриджи сменные картриджи для очистки холодной питьевой воды от компании ETA и от компании Aquafor. Чем же они отличаются, давайте посмотрим. То есть сейчас у нас на обзоре представлены три вида, как три вида, три вида которые может предложить нам компания ETA и один фильтр от компании Aquafor. И чем они отличаются? Сейчас я поговорю с вами об этом в этом ролике. Можно ли, в принципе, покупать недорогой фильтр, если? Ну, в принципе, может денег не быть или еще что-то. Или вы просто решили тупо сэкономить. Потому что, например, существует в продаже комплексный очиститель, комплексный фильтр от компании aquafor так называемый Trio. В нем идет сборка из трех секций, то есть идет одна грубая очистка, это предварительная очистка, другую идет модуль глубокая очистка, там это убирает тяжелые металлы, примеси и другая уже идет финишная очистка. И вот именно про финишную очистку я сегодня и затрону. Да, кстати, не забудь поставить класс этому видео, поделиться с друзьями, а также подпишись на остальные мои каналы. Это Яндекс.Дзен, это Телеграм, Инстаграм, ВКонтакте, все ссылки будут в описании. А мы продолжаем. И сегодня мы разберем вот такие вот а, виды фильтров, то есть вот такой трехсекционный модуль у меня стоит, то есть я его разобрал для того, чтобы именно показать вам, что из себя представляют данные очистители. На свой сугубо личный вид, на свою практику, конечно, попытался сэкономить, вроде бы купить аналоги, недорогие, более-менее дешевые, но я столкнулся с небольшой проблемой. Да. мой девиз, думаю о бюджете. Вообще существуют три секции именно в модели AquaFort Rio. В нем существует приблизительно... Для предварительной, в качестве предварительной очистки идет вот такого плана стандартный пропиленовый картридж на 5 микрон. Он идет в качестве предварительной очистки воды. В принципе, он для этого предназначен, для, для того, чтобы задерживать всю грязь, весь мусор и для того, чтобы... Ну, можно сказать, все остальные модули служили гораздо дольше. То есть весь песок, и ржавчину, там, грубо говоря, крупные куски. Это все, по сути, входит сюда. В дальнейшем идет для более глубокой очистки воды существует вот такого образца фильтра. То есть они вот такой же приблизительно форм-фактора идут и у того же самого аквафора, как мы видим, они, в принципе, одинаковые, ну давайте я раскрою, покажу. Ну, как мы видим, вот такого же приблизительно образца идут, вот, так, вот такие. Здесь идут э, всякие там присадки, да, вот он удаляет тяжелые металлы, фенол, там всякие органические, э, всякие, э, ну всякую, короче, хрень удаляет, по сути. Вот такого форм-фактора. То есть это, по сути, идет для удаления уже, мел, уже больше мелких всяких гадостей. И дальше идет для финишной очистки воды. Вот именно на финишной очистке воды можно остановиться поподробнее. А что это значит? По поводу качественной очистки воды я приобрел вот такой фильтр от компании ETA третья ступень очистки, то есть первые две ступени мы рассмотрели, это третий фильтр для мелкой, для финишной очистки воды. С чем я столкнулся? А Столкнулся я конкретно с тем, что данный фильтр не отвечает моим требованиям. Что же означает не отвечает моим требованиям, а именно Качество воды, а именно по вкусу, она отличается гораздо, нежели фильтры от компании Aquafor. Наверное, все-таки это из-за добавленного туда какого-то сверх... сверхъестественного компонента Аквален. Ёбушки, воробушки. Что это значит и что он из себя представляет, никто не знает, но вот именно вот в этом плане качественная очистка воды и подразумевает собой именно данный абсорбент, который действительно хорошо удаляет всякие примеси и делает воду гораздо вкуснее, нежели она из себя представляет от компании ETA. А с чем я столкнулся? Если мы сравним от фильтра от компании Aquafor, да? вкус воды действительно очень мягкий, и действительно вода как будто дистиллированная. Она чистая, она вкусная, и она приятная на вид, ну, приятная на вкус, то есть она не такая. Вот с этим фильтром у меня сложились большие проблемы. Суть в том, что вроде бы даже они одинаковые, да, но по консистенции, да, вроде, в принципе, все то же самое. Корпуса одинаковые, там, не знаю, всякая хрень. Но вы не достигнете э, качества воды от компании Aquafor, от, э, от, от, от этой фирмы ETA. То есть сменный картридж ETA я могу порекомендовать только тем людям, которые просто хотят временную очистку воды, предварительную. Это так называемые предфильтры. Не стоит думать, что если вы купите э, просто от другой фирмы, вы получите... Точно такой же вкус воды. Ни в коем случае этого не будет так. Хоть они два корпуса и одинаковые, кор финишная, вот такой вот, а, вот такой блок от компании Aquafor имеет мало того, что э, в своем составе тут так, финишная очистка, еще кондиционирование воды. Вот именно в этом кондиционировании воды, в специальных присадках, и состоит секрет данного фильтра, то есть вы, можете, вы не получите вот от этого вот а картриджа точно такой же вкус воды от этого. Сейчас вы резонно можете задать вопрос, какой же тебе нахрен вкус нужен данной воды, да, и что ты вообще, что за вкус-то хочешь получить? А я вам скажу, вкус данного, э -э, вкус воды от компании от фильтра компании ETA металлический. То есть вы как будто пьете реально металлическую воду. Я не знаю, из-за чего это такое получается, но вкус действительно отличается. Он как бы пьете воду с железом. Не такой, как этот. Вот если мы возьмем от компании AquaFor, вкус чистой питьевой воды. Как будто бы вы пьете реально воду из, я вот я даже скажу, как будто бы, ну, если так совсем... Коротко, как будто вы э, акваминерали какой-то пьете, то есть она идеальная, она приятная на вкус, она реально обалденная, и вы не достигнете данным э, вот именно ф, вот таким вот э, картриджем от компании ETA такого вкуса, и поэтому ни в коем не стоит ни в коем случае думать о том, что вы можете сэкономить, вы не сэкономите. Если вы хотите, даже не хотите, а если вы привыкли к качественной питьевой воде, вкусной питьевой воде, я советую покупать именно на третью секцию для финишной очистки воды, именно фильтр Аквафор. Стоит этот фильтр почти 1000 рублей. На момент записи видео, а это у нас июнь 2022 года, Стоит этот фильтр 990 рублей. 990 рублей этот финишный картридж стоит, то есть вы можете покупать для предварительной очистки воды любой фильтр, но это будет предварительная очистка, глубокая очистка, то есть это в любая, может быть, любые картриджи, которые вам заблагорассудятся, но в качестве финишной очистки воды я все-таки рекомендую брать аквафоровский. То есть именно из-за этого вы можете сэкономить. Вот у меня, например, вот такие вот так картриджи, да, когда я приобретал. Стоит это данный карты, где-то в среднем 200-300 рублей. И если мы возьмем, сравним, да, возьмем, вот, вот такой пропиленовский ETA, такой простой, дешманский, пропиленовский, а именно практически такой же идет в комплект из Аквафора Трио. Э, То есть, там вот такой идет в комплекте, затем идет э, вот такой в комплекте, и уже дальше идет вот такой. Поэтому я считаю, чтобы не переплачивать, э, самый дешевый, кстати, я вам скажу, комплект Трио стоит ты, ты, практически 1700 рублей. И если вы действительно захотите сэкономить, вы, если честно, не шибко-то и сэкономите. Потому что предварительная чистка воды, вот этот стоит 80 рублей. Именно от ETA фермы. То есть 80 рублей. Если мы сравним, такие же ли они блоки от Аквафор или другие, ну, скорее всего, они, раз они более дешевые, значит, они, скорее всего, они другие. Если мы возьмем качество вот этих. Если честно, я вот не могу определить качество воды. Для этого нужен специальный аппарат, да, который определяет качество воды, содержание в ней всего, там свинцаль, там хлора, всяких пестицидов. У меня таких аппаратов нет. Но, в принципе, наполнитель там какой-то чувствуется. И я, скорее всего, подразумеваю, что там простой, блин, уголь. Я не думаю, что там заморачиваются, что-то тут особо сверхъестественное пихают. Именно фишка вот именно вот такая есть у, у компании Aquafor. Скорее всего, они вот именно в такие вот облоки суют какой-то там суперабсорбент. Это так самая Аквален, который действительно д -д -д дает нам вкус воды действительно очень такой мягкий, нежный. То есть вот, блин, это даже не простое. Не, то, не та простая так сказать, не тот простой фильтр, который мы можем купить отдельно от других компаний. То есть, корпуса можете покупать, блин, любые. Предварительная очистка. Вы, конечно, можете сэкономить, и купить вот такой вот дешевый отдельно за 80 рублей. Если мы посмотрим вот такой, да, там он где-то 200-300 рублей. Не помню точно, но в среднем наверняка он стоит 280-250 рублей. И вот такой картридж вы купите в любом случае за приблизительно за тысячу, да, возьмем, ну, сэкономите его 300 рублей, 300 рублей вы сэкономите, да, в принципе, я бы даже сказал, на покупку себе на предфильтр еще вот таких вот, три штуки, менять их нужно гораздо часто, если вы у себя установили магистральные фильтра для предварительной очистки воды, то есть, и тогда, конечно, да, у вас будет еще три штуки таких плюсом, даже может быть 4. Итак, подведем итог. В данном случае у нас ни в коем случае не покупаем в качестве финишной очистки вот такие вот блоки от компании ETA. Качество воды я не рекомендую, то есть если вы надумаете покупать, имейте в виду, что вы не получите такого же качества, как от данного картриджа от компании Aquafor. На вид они одинаковые, на качество воды отличаются. Вот таким вот образом это я и хотел вам поведать. Надеюсь, кому-то видео было полезно. Надеюсь, я кому-то действительно помог. Потому что я снимаю ролики для того, чтобы ваша жизнь была намного проще, нежели жизнь у других людей. Если человек действительно понимает это, это в этом, и он буквально берет советы у других людей, которые действительно по... По опыту уже имею хоть какой-то опыт, поэтому, кому видео было полезно, поставь класс, подпишись на канал. И я надеюсь, что ты подпишешься на мои остальные каналы, то есть это Instagram, Telegram, ВКонтакте, Янтекс То есть мои видео дублируются на всех данных платформах. Надеюсь, ты остаешься со мной, мой телезритель. Всем спасибо за просмотр и всем пока.